Намедни был в подвале Нашел вот такие вот пассатижи Именно пассатижи, не плоскогубцы Для тех, кто не знает Плоскогубцы не имеют Различных выемок Так что это именно пассатижи Стало мне и жаль Сделаю из них нечто полезное Опять же, полезное В моей деятельности Но ну, убитые жизнью страшно Но зато целые Целые губки Конечно же, сведения нету, но то такое. А вот губки целые. В общем, первая задача разобрать их. То бишь удалить вот эту вот заклепку. Стачиваю заклепку. Стачиваю напильником. Конечно же, быстрее было бы болгаркой это все дело сделать, но в квартире болгарка ну, не самый лучший инструмент. Приложив титанические усилия и уйму терпения, удалось мне разобрать эти пассатижи. Заклепка от них. Вот что значит советское качество. Даже пробойник согнулся, когда я выбивал эту самую заклепку. Что дальше? Чем займемся? Займемся следующим. Я попытаюсь добиться более четкого сведения губок. Ну, ровного точнее. Вот они, видно, что криво. Я здесь отметил, необходимо снять металла немножечко. Вот в этом участке. Напильник берет с трудом, конечно. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть снимает. Сейчас. Здесь главное помнить, что спешка враг любого дела. Поэтому никакой спешки немного сточил. Приложил, проверил. Немного сточил, приложил, проверил. И так далее. До получения необходимого результата. Сразимся с коррозией. Сначала щеточкой металлической. Ну а затем немного химии и будет отлично. Химически сражаться с коррозией будем средством под названием туалетный утенок. Отличнейшим образом разъедает ржавчину. Можно было бы конечно электролизом произвести сию операцию, но мне почему-то неохота. Для чего спрашиваются лишние танцы с бубном? А не Для чего? Закрепим результат щеткой по металлу, щетка с достаточно мягким ворсом, стальным. Ситуация преобразилась в лучшую сторону. Кстати, обнаружились надписи «Дата 21 года». Это же пассатижи будущего получаются. А в таком состоянии. Между прочим, качество изготовления еще то. Это в то время, пока вся страна горбатилась и строила коммунистическое будущее. Какой-то слесарь вот такой вот делал ерунду. И причем не только здесь, да везде. Геометрика какая-то странная. Но будем поправлять. Ничего страшного. Ничего. Гораздо лучше, на порядок. Что дальше? Дальше нам необходимо решить вопрос с вот этой вот выемкой. И имеются в наличии вот такие вот алмазные фрезы, купленные в Китае. Фрезы так себе, если честно. Но иногда очень выручают. Именно выручают благодаря своей разнообразию форм. И тебе остренькое, и тебе с шариком. Ну, в общем, различные. Сейчас вот такой фрезой обработаем. Для большей оригинальности движения буду совершать под наклоном. То есть получатся такие равномерные как бы царапины. Результат перед вами. Если бы еще не раковины, было бы вообще шикарно. Но сильно они глубокие, убрать я их не могу. Точнее могу, но а смысл собственно. Теперь я что думаю, еще разочек контуры обозначим для, для большей выразительности. Для пущей привлекательности пройдусь немного волочным кругом с пастой гой. Одну я уже заполировал, осталась последняя. Ра сборку. Как гласит народная мудрость, из грязи и в князи. Вот такие вот пассатижи. Просто стало жалко. Еще и на два положения. Фиг его знает, для чего это второе положение. Но, мне кажется, иногда будет удобно. Для чего-то же но? предусмотрено. Плюс один карми карме. К моей. Ну и плюс... Одна боевая единица в мой арсенал инструментов.